Итак, ребята, всем-всем привет, с вами Дима, и мы продолжаем проходить Creepy Nights at Freddy's. А, пятая ночь, ребята, у нас сегодня уже начинается, это будет немножечко сложнее, но надеюсь, что это будет все-таки не так уж и сложно. Вроде бы как в этой ночи находится уже Golden Freddy, этот, этот э, золотой Фредди, который нас пугает вот также я хочу сказать то что когда я говорил вы напишите плюс в комментарии для того чтобы начал другую серию так вот вы туда не написали но столько просмотров было что я решил все-таки продолжить в прошлый раз мы за одну прям серию дошли с первой ночи до пятой. начинаем продолжить Ой, ой, ой. Окей, okay, я понял все, все, все. У нас тут уже начинается ослож... усложнение из-за того, что я боюсь. О, Спарки, привет. Кстати, вот Спарки, он без рук. Так, отлично. Если ты будешь Бля, ой, ой, а, а чего так? А я подожди, а чика, что была здесь? Нифига себе, я думал, там еще одно на сцене. Окей, я понял. Я думал, там чика на сцене. Так, нужно очень хорошо следить за ними. Ой, блин. Сейчас это конкретно так уничтожают. Так. Ой-ой-ой! Ну -ой это -ой. сейчас было неожиданно, окей. Ну сейчас это ловушка. А что ж такое, а? Ух ты, <свес> Ух ты ни себе, двойной скринер. <свес> Чё? Не понял? <свес> не понял, я же так. А, ну я понял, почему не закрывалась дверь. <свес> я далеко стоял. Уй, да что ж такое, а? а Что-то у нас Бони и Чика вместе. Ой, та йоперный ты кабинен, да? Та йоперный ты кабель. твою я сейчас за видео фокси и я понимаю что он все ну это сейчас было неожиданно я просто не не с той стороны встал а вот это было неожиданно ну, я типа забыл, что там дверь закрыта у меня. Проходи. Ну, знаете, это сейчас было как-то... Знаете, для чего сейчас мы можем этот бак использовать? Вы видели, как я так только что сейчас прошел через Бони, и он меня напугал? Слушайте, ребята, как мы можем же... Да перный ты кабан. Короче, все, я. Э, иногда на всякий случай, когда мы будем проверять Фокси, нам нужно закрывать дверь. Слушайте, а это. А, подожди, то есть Фредди за мной жил? Двигай себе, то есть получается Фредди за мной шел. Не понял, подожди. Так, это не так работает. Должно быть <свист> так, что он встает в угол какой-то. Офигела. Офигела. Офигела. <свист> Офигела. Офигела. Выгасили, вот это была сейчас плохая шутка. Их надо в офис спускать. Чего? <свят> <Вот> это? <свят> я понимаю. <свят> Вы видели, как я закрыл двери внизу? точно как бы сзади неё и она. А иди отсюда. Сюда. Ни... <смех> Нифига себе! Это ты как каким макаром через правую дверь пробежал? Да твою! сейчас кстати это было очень близко он вот сейчас был бы шанс выбежать но я опять же не увидел Бони, так как он очень быстро идет знаете для меня такое ощущение что оригинальный фнаф он гораздо гораздо сложнее я его никогда не проходил и не пытался я даже не хотел его проходить. О! Ой, хорошо, как они так идут на самом-то деле. Какая же сцена. Так и так, пока что мы их хороводим здесь. Ну, знаете ли, на самом-то деле как-то странно, что Фокси не побежал. Так. Ой, что сейчас будет? Я ж как бы закрыл левую... Не... А вы видели, что произошло? Абонита побежал через правую сторону. Ни хера себе. Вы видели, как я ему за забагал? О, хорошо. Но то, что мы когда... Баханули Бони. Это, это, конечно, очень смешно было. Ну и, и когда его руки через, через. <свист> не себе. А, подожди, откуда фокс? Я за ним не смотрел. Блин, Бони сюда идет. процентов 5 часов ребят прикинь все мы проиграли ух капец конечно смотрите ребят вот так мы попытаемся сейчас Кажется, они не пролезут. <звы> Нет, смотри. Всё. А, кстати.